Привет! Сегодня я расскажу, как сделать камин за один день. Размеры моего камина, высота 93, ширина 135 см. Нам понадобится 6 листов пенопласта, рулетка, линейка, ножницы, малярный скотч и простые салфетки. Также картон для задней части топки и для кирпичей. Краска белая, крыловая, без запаха, универсальный клей и клей для потолочных изделий. Также вы можете взять любой ПВА-клей. Первым делом мы соберем боковые стороны. Для этого нам понадобится 4 листа пенопласта. Корректируем нужную нам высоту и убираем лишнее. Для того, чтобы собрать одну сторону камина, Склеиваем два листа пенопласта между собой. Также делаем с другой стороной. Пока боковые стороны склеиваются, мы измеряем нужные размеры для крышки и подставки. Убираем ненужные. Легче всего будет убрать с помощью пилы. После того, как лилий высох, склеиваем все вместе крышку и подставку и проходимся малярным скотчем чтобы все закрепить с помощью картонки я взяла из-под холодильника закрываем заднюю часть топки склеиваем и также проходим малярным скотчем вырезаем из картона кирпичи я сделала большие с длиной 2 см и маленькие с длиной 10 сантиметров помощью универсального клея склеиваем таким образом и покрываем кирпичами всю наружную сторону камина эффект старины мы создадим с помощью салфеток Покрываем кирпичи потолочным клеем или ПВА-клеем. Желательно, чтобы он был жидким. Можно развести с водой. Даем ему немного застыть. Внутрь топки обклеиваем бумагой А4. а также покрываем крышку камина. Заднюю часть топки мы также обклеиваем кирпичами и покрываем салфетками и ждем, пока они высохнут. После этого мы покрываем все белой акриловой краской, кроме крышки. Также низ я прикрыла потолочным плинтусом. Вот так выглядит камин после покраски. Осталось только его украсить. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайки. Спасибо за внимание.